Можно? Ого. Всем здорова, это Чентрикоин, и сегодня я переехал немножечко в поблатнее место. Так, полетели, покажу вам. Картина леса, телевизор, кровать, пуфик, рабочее место тут, то, то бишь бар, и небольшая кухонька, пошлите на балкон. Выходите на балкон, первых вас. Выходите, выходите. Видок, конечно, здесь бомба. Пошли работать. Как бы стоит не 10 копеек, ебать. Надо отрабатывать нахуй. Цену, ёпта. Садитесь. И сейчас будет фокус. Ух, за вас. А что несется, что несется? Итак, что мы видим на рынке давайте разберемся с прошедшими нашими зонами то есть теми что я давал в прошлом видосе и мы видим уже что supply наш удачно очень хорошо отработал дал реакцию вот две наших зоны тоже давали реакции внутри дня давайте зайдем на один час и посмотрим первая зона у нас уже давала реакцию Дважды, трижды, то есть вот у нас э, появился демон и цена вшила его, потому что собрался, собралась огромная полка ликвидности. Итак, что мы ждем дальше? У нас здесь есть зона, от которой я жду реакцию снизу, ну и также предыдущие пои, имбаланс и еще одно пои. Вот, давайте это удалим. Так, давайте разбирать новые цели. По биткоину и в общем по крипте давайте с недельки начнем на недельке у нас есть имбаланс, о котором я говорил в прошлый раз вот я буду ожидать это движение в зону 05 эквалибриум нашего имбаланса. вот так у нас здесь есть по-прежнему свип остался что говорит о том что мы благополучно сняли всю ликвидность давайте перейдем на дневку что мы видим на дневке у нас здесь есть range. Внутри ренжа у нас есть несколько интересных моментов. Давайте зайдем на 4 часа. Вот, у нас есть несколько позитивных, так скажем, моментов. Вот наш рейндж. Подтверждение в зоне 0.5. Также есть а, рейндж внутри нашей зоны. Вот, который сделал девиацию снизу, дал контроль 0.5 и сделал девиацию сверху. Напомню, что мы по-прежнему в глобальном нисходящем тренде, но локально у нас есть слом. То есть, есть слом структуры. Вот, захват ликвидности, захват вот этой ликвидности. И есть такой вот фильм, который, я думаю, в ближайшее время сниму. Также у нас есть имбеланс которые затестировали в 0.5, то есть у нас есть тест 0.5 имбаланса и возможен уход на свип вот этой ликвидности на 17.400 и ликвидности на 17.600. Также у нас есть интересная ликвидность снизу, я бы хотел увидеть снятие этой ликвидности и только после этого уход вверх. Давайте зайдем на часовик. И посмотрим более локально. Здесь у нас также есть full fill, который я отмечал в прошлом обзоре. Также его order блок. Вот, то есть, op imb. А у нас есть, мы можем даже подписать. Также у нас есть а, зона интереса. В восходящей структуре. Вот, примерно такое движение я ожидаю. Заполненный имбаланс снизу. Есть два имбаланса сверху. То есть, вот у нас первый. И вот у нас второй имбаланс, вот это я ожидаю для снятия целей вот эти имбалансы. То есть, у нас есть реакция отсюда, на дневке у нас есть вот такая зона интереса с которой я ожидаю снизу, то есть, это у нас ЛБО вот, либо поход э, на снятие нижней ликвидности, либо же создание 3 drive patterns. Что я имею в виду? То есть я хотел бы увидеть заход в order block, потом тест от имбаланса и создание 3-драйв паттернса. Примерно так я ожидаю ближайшее движение. То есть здесь у нас будет конфирм. А, здесь у нас создадутся новые условия, грубо говоря. Мы сделаем 3-драйв-паттерн и уйдем выше. Но ну, это лично мое предположение, не знаю, как у вас. То есть мы все им балансы заполним, протестируем ордер-блок, но не снимем вот эту ликвидность. Хотя она не в приоритете, потому что тренд у нас восходящий. А, в принципе, вот я ожидаю поход и снятие у нас 17400 и 17700. Далее 18. 600 и 22000 вот пойдем посмотрим на эфир все интересно интересно интересно у нас есть заход в нашу зону интереса есть заполнение имбаланса и создание нового имбаланса вот я думаю что мы сходим протестировать зону 05 сходим на по сходим также выше почему выше здесь также есть имбаланс вот, и есть у нас такая полка красивая, которую я бы хотел, чтобы цена сняла. <coughs> я думаю, что цена эту компрессию не должна не заметить, поэтому реакция в пою, Возможно, даже сейчас искать там позицию и заходить под тренд. Тренд у нас восходящий, и есть вот такая огромная компрессия 1312. 1300, вот, и компрессия 1350. На этом наш обзор подошел к концу, два варианта развития событий по эфиру и по битку, в принципе все логически, я думаю все так и будет, потому что не первый раз, когда цена делает такие сквизы, потом возвращается и все налаживается. Всем спасибо, с вами был Чинтрикоин, ставьте лайки, подписывайтесь, ну короче, решайте, вы... всем пока. Этот видос был записан еще 10 часов назад. Но и, так как я сижу, ну, как бы вроде немного со светом, но это генератора, интернета нет. Я не могу, сука, загрузить этот видос на YouTube. Понимаете? Сейчас буду тупо ебашить, чтобы загрузить его. Все. Спасибо за просмотр. Ёб...